с радостью великой поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть во исцеление святая будет нам вода его сегодня. Иисус крестился в Иордане, вот просторы осветив собою, чтобы в святой купели им нам данной мы могли очиститься душою. Светом для всех нас живущих стал Он. Показав пример своим крещением, Он, источник святости кристальной, открывает истину спасения. Небо близко-близко к нам сегодня. Потянись душой, дотронься с верой. В этот день крещения Господня. Важно знать, любовь Его безмерна.